Первый фраг! <реклама> <реклама> Стрифрага! Стрифрага! Стрифрага! Стрифрага! Стрифрага! Стрифрага! в копилку! У тебя есть еще пять минут, потратишь свой займет.